Всем привет! На связи Евгения Соловьева. Сейчас я расскажу вам очень крутую схему, как можно заработать до 300 тысяч рублей в месяц в 2022 году. Система новая. Я разработал ее около 9 месяцев назад. И вы первые, кто о ней узнает. Она называется «Денежный выбор». Сразу хочу сказать, что она просто идеально подходит для новичков, потому что тут нет технических сложностей. По большей части это копирование из одного места в другое. И что немаловажно, система совсем не требует вложений в процессе работы. Вот как мы будем зарабатывать на загрузке файлов. Для начала мы идем на сервис А, берем там файл и переносим его на другой, нужный нам сервис. Делаем небольшие настройки и файл начинает генерировать нам трафик и на автомате монетизировать его. Настройки вы будете копировать из моих уроков, это очень простой процесс. Так вы начинаете получать доход уже с первых дней. Продолжая переносить файлы и делаем небольшую настройку и каждый файл будет приносить вам доход в автоматическом режиме. Я подробно расскажу оба эти момента, и где брать файлы, и как настраивать. Но самое интересное еще впереди. В любой момент вы сможете получить дополнительную выплату средств за все загруженные файлы, продав их. И чем больше их будет, тем больше будет выплата, существенно увеличивая ваш заработок. Так, единовременная выплата может доходить до 150 тысяч рублей. Я получаю такую минимум раз в месяц. Система «Денежный выбор» простая для освоения. А так как я сама ее разработала, то смогу оказать вам максимально качественную поддержку. У меня нет ни кураторов, ни волшебных эльфов. В процессе обучения общаться вы будете лично со мной. И на все ваши вопросы отвечать буду тоже я. Даже если вы не мой ученик и вам просто интересно, вы всегда можете написать мне в ВК. Я читаю все сообщения и всем отвечаю. До встречи!